Около 50 высших генералов Комитета госбезопасности приобретают. Сначала заем берут под мизерные, фактически отсутствует процент. Вот. Знаю, что пройдет потом Гайдаровская, скажем, обмена денег и так далее. Это вы При... сейчас говорите про 91-й? Это еще 90-й год. Еще 90-й 90 Уже кооперативные банки были. Mm -hmm. Лубянка была захвачена вымпелом, подчиняющимся на то время, как и Альфа, президенту. На Красную площадь выдвинется. Практически вся резидентура ЦРУ США в Дэвид Ролф и его заместитель Моват Ларсен. И в это же время, факт очень такой, скажем, определяющий, директор ЦРУ США, который в Москве находился в этот же период, жизненно важный для США, Роберт Гейтс. Представляете, и они у мавзолея Ленина заснимут, так скажем, своеобразный парад победы в холодной войне. Об этом очень мало кто знает. На, между вторым и третьим этажом у нас пресс-зал, конференц-зал. 120 человек с групповым оружием. А наш министр на Лубянке, генерал Галушка Николай Михайлович, фактически арестован. 10 человек спецназовцев в кабинете. Лежал в засаде, готовясь арестовать, получив приказ быть готовым арестовать Ельцина. Два дня они пролежали, пока их не обнаружили грибники, этот человек внезапно скончается от онкологии. Заместитель, сев на его место, тоже начнет болеть вот этой лучевой болезнью. Когда осмотрят кресло, найдут ампулу с радиоактивным сильнейшим излучителем вот этой всей гадости. И угрожающий на него посмотрел на бок, и говорит, а кого повесить на его место? Вас! Совокупное богатство российских миллиардеров, по данным агентства деловых новостей Bloomberg, только за два месяца 2021 года выросло на 18,3 миллиарда долларов. А тем временем президент России Владимир Путин сердечно поздравил последнего генсека ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Он назвал его ярким, неординарным человеком, выдающимся государственным деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход отечественной и мировой истории. И вот теперь, друзья, когда в ваши сердца преисполнились радости и гордости за соотечественников, добившихся успеха и оставивших свой значительный, значимый след в истории, давайте поговорим с вами о том, что же с нами происходит и почему, так трепетно президент России относится к Михаилу Горбачеву. Что этих людей объединяет? Сегодня у нас в студии ветеран КГБ СССР, бывший начальник первого отдела управления по борьбе с терроризмом ФСБ РФ, кандидат юридических наук, кавалер ордена мужества, полковник в отставке Александр Платонов. Александр Михайлович, вы в период правления Горбачева были уже офицер КГБ? служили в Чехословакии, потом была командировка в мятежный Азербайджан, потом в Москве многое время. То есть вы наблюдали все вот эти процессы распада Советского Союза изнутри, как, как говорили раньше, из конторы. В чем, на ваш взгляд, состоит феномен исторической фигуры Горбачева тогда и сейчас? Подчеркну, что мы, сотрудники органов государственной безопасности на Лубянке, не просто наблюдали, а вообще, в принципе, принимали меры к тому, чтобы не допустить того процета, процесса, который начали еще далеко до Горбачева, по развалу нашей великой державы, Союз Советских Социалистических Республик. Поэтому в череде тех поздравлений Владимира Путина, которое произошло и ныне, с юбилеем этого человека, которого я однозначно скажу, у него роль, Герострата была. Это всем понятно, и объяснять этому не надо. Это точно так же, как он поздравляет члена семьи, а семья в переводе, так знаете, из итальянского это мафия, если вы помните, вот, Татьяна Деченко и потом в дальнейшем Юмашева. Он тоже же ее поздравил, при том, как важного государственного деятеля, и не мог не поздравить. Это также в той же череде как посещение Ельцин-центра, как только он открылся, в дань того, кто его на этот трон поднял. И не, не удивлюсь, если Ельцин-центр, несмотря на противодействие людей, которые понимают такую же роль, как и Горбачева, только как тарана уже Ельцина в развале нашей великой державы, державы вот, не удивлюсь, и в Москве этот центр будет открыт, и опять-таки там будет... Владимир Владимирович будет тоже открывать его и так далее. Это неудивительные процессы. Объясняю следующее, что вообще-то для меня вот эта личность Горбачев, человека, который, в общем-то, выполнил ту роль, которую я назвал, Герострата развала, она не самая главная в череде тех лиц, которые своими действиями способствовали развалу великой державы. Давайте мы немножко сделаем небольшой экскурс в историю. В мае 1983 года Андропов с подачи Громыка, это тогда министр иностранного дел нашей страны, посылают Горбачева в командировку в Канаду. К послу в Канаде Яковле Александру Николаевичу. На мой взгляд, это агент влияния номер один по развалу нашей страны. Это 1983 год. В этот период, по имеющимся данным, они пропадают на неделю. Оба. О, оба одновременно или одновременно вместе. Значит, на уже заседание Верховного Совета известное заседание Крючков в девяносто году выступает перед закрытым заседанием Верховного Совета, скажет, что это Яковлев пропал, и Горбачев ему не дал взять разработку. Но не говорит о Горбачеве. Значит, я полагаю, с этого момента человек полностью был посвящен Горбачеву в развал Советского Союза. Настолько устал, что даже на пресс-конференцию не вышел. Вышел только Александр Николаевич Яковлев, посол. И притом корреспондентом заявил, что он готов от имени Горбачева ответить на все вопросы. И эти ответы будут точно, скажем, поддержаны Горбачевым. Но кто такой Яковлев, 200-я личность в иерархии, так скажем, и член политбюро Горбачев. Значит, вы понимаете, что... Это вы говорите о пресс-конференции, которая была в какой -то... Перед отъездом. Перед отъездом Горбачева была... В 83-м 83, 83 mm -hmm. И вернулся он, на мой взгляд, уже, по всей видимости, псевдонимом Майкл. Но, на мой взгляд, это, скажем, вопрос такой, что свечку держать при этом не будут. После этого уже начались другие вещи. Генеральным секретарем после смерти Андропова избирает Черненко, то есть сторожилы, скажем так, в Политбюро выдвигает его. Но на похоронах Андропова в феврале 1984 года Горбачева представляет Маргарет Тэтчер. И она его, именно Горбачева, еще не генсекретаря, потому что тогда все-таки был Черненко генсекретарь, хоть и больной, но тем не менее. А именно его приехать с визитом Великобритания. Что он и делает в декабре 1984 года. Об этой поездке все спецслужбы, в том числе и по линии военной разведки, комитета, в один голос говорили. что Оба, и сам Горбачев, и его супруга, вот, так старались понравиться Маргарет Тэтчер, что, по-видимому, там и произошло утверждение Горбачева еще при живом Черненко, будущим генеральным секретарем э, нашей коммунистической партии. Представляете, то есть получается, насколько влияние Великобритании на по те дела, которые в нашей стране, было велико. То есть страны, которая в принципе 300 лет враждует с нами. Это вы сами историю знаете и так далее. Дальше пошли уже э, следующие события. Чтобы вы были в курсе, уже непосредственно перед смертью уже знали, что вот-вот Черненко скончается. По-моему, февраль 1985 -го года это факт, он уже опубликован, скажем так, в печати: один из заместителей министра иностранных дел Угромыка, вот, на него выходит очень крупный высокопоставленный чиновник из администрации Соединенных Штатов Америки. И на то время обращается от имени вице-президента Буша. Вот. А тот в свое время, если вы помните, он даже был директором ЦРУ перед тем, как стать вице-президентом. Это Не такой помню. факт, ну, во всяком случае, определяющий факт. Угу. И вот этот вот высокопоставленный чиновник от имени Буша вот, передал этому заместителю просьбу встретиться с Громыко, министром иностранных дел, и, в общем-то, высказать пожелание что Соединенные Штаты Америки не будут возражать, что новым генеральным секретарем станет Михаил Сергеевич Горбачев. Что в дальнейшем, если вы знаете, именно Громыко, вопреки мнению отдельных э, членов Политбюро, таких как главы Москвы Гришина, вот, который хотел э, на этот пост генсека выдвинуть Романова. Он в, то время, в свое время уже бывший первый секретарь Ленинградского обкома партии, вот, очень пользовался авторитетом. Но сразу же пустили дезинформацию. Вот, большую дезу, которая компрометировала Романова в это же время. В том числе и на Лубянке эта дезинформация гуляла. Что якобы свадьбу дочери он сыграет в Эрмитаже и использую древнейшую и ценнейшую посуду, которую часть побили. Ах, какой нехороший, и так далее, и так далее. Вот такие, вроде, казалось бы, Брошенные дезинформации подействовали определенным образом для народа, в том числе и на Лубянке ее так проглотили. А тут удивительного? На то время действительно очень много было примеров, когда злоупотребляли своими должностями. И не Романов, не Гришин. И уж если смотреть и ранее, как пытался Брежнев Щербицкого, первого секретаря Украины, выдвинуть, вот, и что из этого получилось... Это все не вышло. А именно, выступит категорически выступит э, Громыко и скажет, что вот я предлагаю. Ну и все остальные, подумают, что уже, видно, вопрос согласован, по привычке выдвинули Горбачева. А дальше пошли кадровые решения, мощные кадровые решения этого человека, который уже знал планы поэтапного развала Советского Союза. Сразу же он себе ближайшие помощники, кого назначает, Громыко говорит, я встал, я ухожу в сторону. Шеварнадзе, запомните такой, с кличками его нашими, которые у нас на Лубянке были. Хитрый лис, серебряный лис и так далее. Чтобы и по-видимому он его, и, в общем-то, посвятил свои планы, о чем впоследствии он будет употреблять, э, вспоминать. Ну и пошли дальше назначение. Близкого аппаратчика своего, которого Андропов всегда с собой двигал, Крючкова, с поста начальника первого главного управления, это разведка внешняя и внешняя контрразведка, он делает в октябре 1988 года, это уже заключительная стадия, скажем, перешедшего в развал Советского Союза, он делает председателем КГБ. То есть той организации, которая в принципе предназначена бороться с изменой Родины в семи ее формах. Статья 64 того кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Ну и к чему это привело, вы, может быть, не знаете, и многие не знают этих вопросов, но уже, так скажем, с начала ведения закона о кооперации, Союз был, как бы, экономически уже был обречен. И э, факт о том, что высший генералитет Комитета госбезопасности, и не рядовые сотрудники, подчеркиваю, мы тогда не знали о таких вещах, и от нас тщательно это скрывали они уже поняли план, который вот существовал с развалом Советского Союза, которого выдадут попытку спасти его созданием, скажем так, удобного для Запада, варианта э, это «Союз суверенных государств» СССР, г который, когда получат проект его, подготовленный, кстати, Яковлевым вот, на даче Подмосковья в 1991 году, и когда Ельцин его получит на руки, он скажет, это же говорит, союз спасения Горбачева. А не... Потому что у Ельцина в это же время уже был план, который проконсультировал его и помогал составлять его советникам. Личный советник Ельцина в 90-м году, американский гражданин САКС, если вы слышали такую фигуру. Вот он и составил ему план СНГ, союз, Независимых государств. содружество, Содружество, да. Независимо. То есть, то, что сейчас действует. Вот Представляете, за это все за год, за полтора. Этапы дальнейшие я вам скажу, что достаточно сказать, книги я об этом, в общем-то, пишу. Вот. Уже в начале 90 -го года Крючков все знал поэтапно, когда что произойдет. И, мало того, делился своими заместителями. Была определенная утечка, но к ней относились как, ну, как-то не может быть, такая мощная держава. И когда, допустим, э, ну, в книге об этом пишу, э, выезжали мы, э, срочно были выброшены э, в январе 90-го года в Азербайджан, в этот мятежный, как вы сказали, э, там же действовали эти все народные фронты, вот, уже все было решено, фактически мы все справились, заставили их вернуться на наши позиции, советские. Вот. И я даже оттуда возвращался с уверенностью, спасем союз. То есть мы настолько были, смотрел на эту нашу грозную силу, которая с нами была, и поддержку людей, основной массы. Я читал, мы справимся. Не зная, что в этот же период уже все было обречено. Ну, примеры вам достаточно, можно провести следующие. Печати, они уже в чем-то немножко известны, озвучены. В начале 90 -го года начали вывозить за рубеж швейцарские банки, созданные «Однодневки». Ну, вот, так называемые, как нам потом объясняли, вот, последующие. Золото партии. 200 тонн золотых слитков складировались под брезентом э, в аэропорту Шереметьева, Охраняли их чекисты, слубянки. Но им одно говорили. и Они выполняли важную задачу, боевую и так далее. Кстати, сразу сделаю в современную историю. Обратите внимание, что у нас в прошлом году и в позапрошлом по 200-300 по тонн золота вывозят. Вот это немножко для меня очень настораживает тревожный признак, неприятный признак. К этому же моменту, когда в 90 году 12 июня, если вы помните историю, на съезде Верховного Совета РФСР принимается закон о верховенстве законов России перед законами СССР, Всем стало сразу ясно, что это юридический сильнейший удар по стране, которая фактически жить после этого не будет. По СССР, имею в виду. Кстати, в это же время многие мои товарищи и коллеги, вот, включая в том числе и возмущенного вашего автора, который в это же время был пока еще в дивизии Дзержинского, все это обсуждалось офицерами, я считаю, одной из таких вот самых передовых дивизий хоть и внутренний хвост, но самые отборные люди были, выбирали самых лучших из лучших. Вот. Все этот вопрос обсуждались, и мы требовали, буквально кричали в партийных организациях, что же это такое, что это творится? Это же все это удар по нам, эта страна будет разваливаться. Примите меры. То есть уже с тех пор начали люди понимать, что происходит неизбежный, скажем так, развал, при том умышленный развал. Вот, в этот период. Ну, ничего, вы э, сами знаете, не было сделано в этот период. А дальше все по По Поймешься у меня данным последствиями, опять-таки подчеркиваю, впоследствии, что в то время все в тайне делалось. Около 50 высших генералов Комитета госбезопасности приобретают. Сначала заем берут под мизерные, фактически отсутствие процент. Вот. Знаю, что пройдет потом. Гайдаровская, скажем, обмены денег и так далее. Это вы Прис... сейчас говорите про 91-й? Это еще 90-й год. Еще 90-й 90 Уже кооперативные банки были. Mm -hmm. Они получают под свои... Кстати, в этот же период на полную мощь развернулся э -э, глава 5-го антисоветского управления Бабков. Помните такую фигуру, достаточно зловещую? На Лубянке мы его называли даже в определенной степени, но ну, не громко не ходили, это все так тихоря. Значит, кличка у него бабок, потом как-то всех демократов начальник, значит, и так далее, командир. Вот, вот этот человек создает Мостбанк в 90 году, который возглавит один, ну, уже в прессе об этом писали, я не об этом могу тоже сказать, один из информаторов пятого управления, вот Гусинский некто такой, если помните, ну и факт, подтверждающий, что все это было изначально, в общем-то, просчитано на перспективу. В последующем Бабков возглавит службу его безопасности, когда уже будет развалено. Хотя он Горбачевым рассматривался председателем КГБ СССР. Вот в тот период, скажем так. Но э, после развала Союза, Союза еще там... Вопросы решались, но, по-видимому, где-то или в Вашингтонском обкоме сказали нет, демократы и либералы не одобрят такую фигуру. В этот же период мы обратили внимание: вдруг ни с того ни с сего 90-е, 91-е годы, кругом возникает молодежная масса движений, это всевозможных националистов. И антинационалистов, и фашистов, и антифа, антифашистов, и молодежный люберат, качки там и так далее. Ну, там все хипи, и панки, да, банки, и, да. и очень много кого еще. И друг друга их стравливало, Пятое управление, создавая дестабилизацию в обществе. Это, я считаю, тоже делалось целенаправленно. Но а уж дальше вы все помните. Председатель КГБ СССР Крючков, знающий, я вам сказал, с 90-го года все эти планы и так далее, не принимающий никаких мер, Хотя мы уже на Лубянке, я с января 91 на Лубянке уже был в управлении по борьбе с организованной преступностью КГБ СССР. Оно было образовано в декабре 90 -го года по требованию Верховного Совета. Даже академик Сахаров выступил за то, чтобы именно комитет госбезопасности, по его мнению, менее коррумпированный возглавил эту борьбу. Хотя, на мой взгляд, она уже запоздала. Почему? Потому что огромные суммы денег за счет союза, скажем, коррупционного союза, профессиональной преступности с нашими партийными боссами и прочим. Они просто не бездействовали. И понятно, что в условиях государственной собственности на средства производства, куда, куда им идти? Обклеивать туалеты бумажками. Вот. Поэтому мафия, организованная преступность была заинтересована смене государственного строя. Вот это я обратил бы ваше внимание. Почему потом появится такой боевой отряд вот, людей, которые будут носить э, свои на то время ну, бросающиеся в глаза триколеры, теперь нынешний наш государственный флаг и так далее. Это все организованное было, преступность. И тех, кто, конечно, массу создавал поверивший в перестройку там, и прочие такие слова, заманухи, так если грубо говоря, назвать и прочее, прочее. А сейчас, друзья, мы сообщим вам особенно важную информацию, поэтому, пожалуйста, внимательно послушайте. Российская марка одежды «Великоросс» дает нам возможность не просто носить качественные и удобные вещи, но и узнавать друг друга, где бы мы ни были. Эта одежда снабжена характерной русской символикой, как исторической, так и современной. Спортивные костюмы, футболки с длинным рукавом, ремни и шарфы, Теплые свитера великорос. все это помогает нам, во-первых, хорошо выглядеть, во-вторых, обозначать свою патриотическую позицию. Особого внимания в холодный сезон заслуживает замечательный свитер с высоким воротником и стилизованным изображением русских медведей. Одежда великорос это прекрасный подарок вашим друзьям и близким. Все товары красиво упакованы, их действительно приятно дарить. Интернет-магазин этой марки называется «Для мужиков.рф». Рекомендую посетить его по ссылке в описании и ознакомиться с тем, что там представлено. Александр Михайлович, давайте вернемся к вот этим к генералитету КГБ, которые в 90-е годы стали брать большие заемы в кооперативных банках. Правильно ли я понимаю, что по этой мысли получается, что все те люди, которых мы... Теперь знаем, как олигархи, все вот эти Гусинский, Ходорковский, Авен и много кто еще, а также те, кого я назвал в начале, там Потанин и прочие Искандер Махмудов, что эти люди были фактически витриной для советской крупной номенклатуры, которая на самом деле присваивала себе государственную собственность, а их выставляла в качестве ну, подставных лиц таких. Ну, я бы так сказал, что просто брали они за эти заемы не просто так. Они скупали недвижимость уже в то время. Притом недвижимость комитета государственной безопасности. Это и в Подмосковье, и в Москве. Вот для чего это все делалось. И потом ее в втридорого э, перепродавали. Об этом, в общем-то, сообщение в печати ну, наиболее таких продвинутых, скажем так, и смелых изданиях. Уже сообщалось об этом. Вот для чего. А дальше произойдет то, что произойдет. И я на, на этот взгляд считаю неоднозначно не только мое мнение, а многих моих коллег. Председатель КГБ, Крючков, поджимаемый людьми с мест. Очень много было телеграмм и Горбачеву, и всем, скажем, ЦК, что снимите этого, Называли его самыми э, плохими, как говорится, словами э, с главы нашего государства что творится и так далее, он проводит свое провокационное ГКЧП. То есть я отношу это как провокация. И когда на Лубянке в это время все чекисты бегали и говорили, что узаконьте вы ГКЧП и правду народу скажите. Почему? Потому что вы даете повод другой стороне также какие-то незаконные меры принимать, которые они и приняли. А так как это ГКЧП делалось тайно, в том числе от своих сотрудников, которые поддержали бы. Я задавал вопрос своему другу, говорю, слушай, ну когда же начнем, когда, чего и так далее. Он мне говорил, все, 19 -го числа, начинаем, но никому об этом не говорю. А почему никому? Говорю, вы скажите народу, трудовому народу, нам, коммунистам, скажите, что вот сейчас вот будет наступление. Нет, специально делалось тайне, специально была пробуксовка. Мой товарищ Гончаров Сережа в то время, ну, если вы знаете, он Ассоциацию ветеранов контрподразделения антитеррора «Альфа» возглавлял длительное время. Вот, лежал в засаде, готовясь арестовать, получив приказ, быть готовым арестовать Ельцина. Два дня они пролежали, пока их не обнаружили грибники. И они волком выли, что что же вы делаете, ну, либо так, либо и так. Все это была пробуксовка умышленно, на мой взгляд, чтобы потом дать. Такой же незаконный повод Ельцину взять и осуществить государственный переворот. Ведь возьми, проведи чрезвычайный съезд Верховного Совета, узаконь ККЧП, и все пойдет. Нам многого не надо. Не надо было вводить танки, как слона, в эту посудную лавку Язову. Он просто был исполнительным, он не понимал. Для этого его поставили министром что он с Хабаровска не разбирался вот этих хитросплетениях, готовящихся вот этого заговора, о чем он, в общем-то, впоследствии говорил. Что если бы я знал изначально, уже перед смертью он говорил, я поступил бы гораздо жестче и шел бы до конца. Ну что, как хотите понимать. Ну а заключительным этапом я просто того деяния, которое совершил вот этот герострафт, первого вопроса, который мы рассматриваем, об этом многие не знают, но в книге я пишу. Уже после того, как ГКЧП были арестованы, то есть люди, которые высшие государственные чины, начиная с премьер-министра, министра обороны, председателя КГБ и так далее, были арестованы, предпровождены в матросскую тишину, на Красную площадь выдвинется практически вся резидентура ЦРУ США. Волове Дэвид Ролф и его заместитель Моват Ларсен. И в это же время, факт очень такой,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 Об этом очень мало кто знает. В книге... А кто, кто там шел по... в параде? Ну, нет, парад, я сказал, скажем, утрированно. Они стояли у Мозавея и распивали шампанское. <связь> Факт беспрецедентный. А вы мне скажите, вот этот человек с ролью Герострата, вот за 6 лет, многие не обращают на это внимания, он 11 раз встречался с президентами Соединенных Штатов Америки. Это что такое? Это показатель того, что человека четко направляли. Вот то русло, которое было определено. 11 раз мы на Лубянке криком кричали, что страна рушится, давайте встретимся. С Горбачева вызывайте и так далее. За полтора месяца до развала мы провели партийное собрание в нашем отделе, третьем отделе, вот, к которому был прикреплен генерал-лейтенант Лавранчук, заместитель начальника управления ОП. И у меня сохранились документы, я, в общем-то, здесь, в книге. Э, мы четко пишем и требуем. Горбачев называем его своим именем, не Геростратом, а Хлеще. Вот. Предается страна наша, она валится. Направить нашу резолюцию, нашего партийного собрания, в Центральный комитет Коммунистической партии и в партийный комитет. Знаете, чем кончилось? Меня тут, тут же начали по всему э, Лубянке водить, по всем руководителям. А в конце концов выделили, очень тяжело было достать путевку в санаторий Дзержинский. И с семьей именно 18-го, по-моему, накануне ГКЧП отправили меня с женой в Дзержинский санаторий, чтобы я не мешал тем планам, которые уже были задуманы и осуществлялись. Ну, а возвращаясь все-таки к событиям, вы вспомните уже перед самым развалом, вот уже решается, уже вот первый проект ССГ готов, да, Союз Суверенных Государств и так далее. Кто прибыл в Москву? Президент Соединенных Штатов. Фотография его с Горбачевым, чуть ли в обнимку и так далее, и так далее. Вот говорила о том, что все идет по плану. После этого в этот, ну, скажем, крайне жизненный для страны момент, куда направляется наш Горбачев. Михаил Сергеевич, когда все рушится, когда все вот так вот, и ГКЧП тут на кону, которое, говорят, уже было согласовано с ним, членами ГКЧП, он отправляется вместе со своей женкой отдыхать. Но факт еще один дополнительный, дополнительный о том, чтобы те телезрители, которые и ваши как бы, зрители вашей компании не знают, и высказывает, да он сам рухнул, экономически создались там и так далее. Все это неправда. Любую избушку, как бы она ни была старенькой и так далее, всегда можно подправить, подремонтировать. Вот. И пока ее не спихнут, она будет стоять. В этот же период в Москву, после похода, вот я вам сказал, так своеобразного у Мавзолея все резидентуры, в это же время в Москве был государственный секретарь. Соединенные Штаты Америки, Бейкер. Вы понимаете, то есть министр иностранных дел, судьбоносный для нашей страны, здесь, в Москве. А Михаил Сергеевич отдыхает. Это вы в профоросский отдых? Да, да, да, да. То есть отдых, то ли отдых, то ли в логово уполз, чтобы его не нашли. Вы там сами, как говорят члены ГЧП, разбирайтесь, там посмотрим, как будет. В кусты будем. спрятался. И вот в это же время Бейкер, это вообще для меня, как сотрудника, мы не знали. Ну, мне еще тем более было неведомо почему. Наш отдел располагался в то время на улице Новокузнецкой. Потому что очень был законспированный отдел. Борьба с бандитизмом, его особо опасными формами. Вот. И мы не знали, что в этот же период, после ареста членов ГКЧП, Бейкер соберет уже у назначенного Бакатина, а я могу, пускай вырезаете его или нет, мы однозначно его называем, во-первых, предателем. Во-вторых, человек, который совершит государственное преступление, вот, участвовал в развале Советского Союза Тарас. И в-третьих, выдаст Соединенные Штаты Америки, вы помните, как в жесть доброй воли выдаст э, всю технику прослушивания американского нового посольства. Это потом в прокуратуре возбудят уголовное дело. И мой хороший коллега по работе, и я его считаю, державник, зам-следственного управления, Александр Сергеевич Духанин, когда это дело будет возбуждено. Будет требовать, отдайте мне. А он был зам. следственного управления КГБ, но потом уже МБ, и, ну, уже дальше ФСК и так далее. Ему не дадут перепуганные военные следователи, вы понимаете? Так вот, Бакатин вместе с Никоновым, который сейчас рядится в тогу скажем так, патриота, державника, внука Молотова, я имею в виду. Вот. А тогда он был помощником у Бакатина, внезапно откуда-то свалившихся, по словам Шебаршина, начальника в то время разведки и так далее. Вот. Организует для высшего руководства КГБ, в том числе, по-видимому, войдут туда и 50 вот этих продавшейся родине генералов, встречу с ними на территории Лубянки. И Бейкер расскажет доходчиво своими словами, какая будет теперь роль у оставшейся после Советского Союза России в этом мире, который отводилось так, идти он на поводу у Соединенных Штатов Америки, ну, бандиты это называют так, по-моему, подшконкой, то есть на задворке западного мира. Вы скажете, нас это возмутило, никто из этих генералов, насколько я помню, увольняться не намерен. Но ну, факт, который я в книге пишу, никто его не оспорил. Я скажу, что продажи недвижимости КГБ препятствовал начальник э, материально-технического управления. Ну, название, может быть, я немножко путаю. Да? Комитета госбезопасности, генерал Пожарский. Этот человек внезапно скончается от онкологии. Заместитель, сев на его место, тоже начнет болеть вот этой лучевой болезнью когда осмотрят кресло, найдет ампулу, найдут ампулу с радиоактивным сильнейшим излучителем вот этой всей гадости. Вот какие вещи происходили да, на Лубянке. Ну а Бейкер, который уже определил это место, это за три месяца, подчеркиваю, до того предательства 8-9 декабря, который в Беловежской пуще, вот эти люди, нарушая закон, Ельцин, Шушкевич, и э, Кравчук вот, подпишет вот это вот незаконное соглашение о прекращении деятельности Советского Союза. Вы видите, какая цепочка, скажем, хронология событий. Ну, о том, как этот Герострат, в общем, отказался от роли генсека. Это унизительный его э, спор, что оставьте, партия пригодится. К сожалению, его слова Горбачева в определенной степени, скажем так то, что она пригодится, можно смотреть по деятельности главы КПРФ Зюганова, вот, который очень жестко критикует и режим, и очень правильные вещи предлагает, заведомо зная, что они, скажем так, этой власти, которая сейчас находится, защищающая олигархов, которые взяли курс на рыночные отношения, они никак не будут воплощены в жизнь. Но это уже другое, это будет в новой книге, она заканчивается вот Это уже будет другое. Александр Михайлович, что же тогда, на ваш взгляд, объединяет вот эти две фигуры последнего генсека ЦК КПСС Горбачева и нынешнего нашего бессменного президента Владимира Путина. Почему Владимир Владимирович все эти 30 лет так нежно и трепетно относится к Горбачеву? И, и молодой Путин к нему хорошо относился, и зрелый, и сейчас вот уже поздний, поздравил его так, так пафосно с, с 90-летним юбилеем. Ведь за эти 30 лет у многих людей произошел серьезный переворот в сознании. Многие поменяли свою позицию в отношении СССР и даже те, кто раньше были рыночники и такие западники, стали все-таки рассуждать о том, что, наверное, все-таки не, не, не так было плохо в СССР, и кое-что хорошо бы сейчас внедрить и, и прочее. То есть, люди поменяли свои позиции. А вот Владимир Путин какой был, такой и остался. Что объединяет Путина и Горбачева? Ну, во-первых, сразу же вопрос вам. А где фонд национального благостояния находится Российской Федерации? В Соединенных Штатах Америки. То есть, это мы сами, ну, грубо я бы сказал, что мы засунули в тиски, вот, американцев. А нынешнее золото сейчас уплывает, кстати, в Лондон. Вот, это раз. Во-вторых, Горбачев, получивший медаль, если вы знаете, да, свободы американцев за продвижение демократии, которую вы все видели по тем результатам, с развалом Советского Союза, и с продолжающей, на мой взгляд, развалом уже теперь Российской Федерации, судя по экономике, вот, что происходит в нашей стране. Для Запада кто Горбачев? Это человек, который получил лауреатом, стал Нобелевской премией. Да? Все, что плохо у нас в Советском Союзе, в России ныне. Для Запада это хорошо, потому что мы всю жизнь для них, вне зависимости от нашего строя, коммунистического, царского, капиталистического. Мы для них огромный кусок, скажем так, наших сырьевых, наших богатств, которые мы обладаем, понимаете? И водой, и недрами, и так далее. которые они нещадно, кстати, начинают уже тянуть из нас. Вот. Поэтому для них Горбачев – это вершина, скажем, человека, который все сделал для них, правда, и так далее. Как может Владимир Владимирович пойти против всего Запада у которого находится, в общем-то, и наш фонд национального благосостояния, и прочие-прочие вещи. Да никогда он против этого не пойдет. Поэтому он и, соответственно, и расхваливает Горбачева, поддерживает. Мало того, он, если вы знаете, Ельцин ему достаточно такую маленькую, пенсию назначил, там, и так далее, в каких-то там машин. Я скажу, что уже с приходом к власти Владимира Владимировича все это было многократно увеличено. У него месяц, насколько я помню так, на вскидку, где-то 12 тысяч долларов пенсия. Ну, переведите наши деньги вот, и так далее. Не слабо живет. Вот. Это больше миллиона рублей. Да, это пенсия, действительно, и охрана у него, те, те же дачи перед ним оставлены и так далее, и так далее. Вот. Ну и он, насколько вот, не знаю, но у меня такое ощущение, что он полностью потерял реальный рассудок у себя лично отношение к нему граждан. Как у начальника отдела у меня были данные, когда в одном из выступлений, где-то 93-94 год, в общем-то, к нему прорвались и несколько раз ударили по лицу в Санкт-Петербурге, когда он поступал. После этого он нас прекратил, в основном лекции читал и пропагандировал пиццу там, на Западе, в Италии, да, и в других странах. За лекции, кстати, огромные суммы. Как он объяснял, мне ж кормить надо, фонд Горбачева, который он создал, да, и который действует, кстати, питался грантами от многих государственных, скажем, организаций зарубежных, что сейчас у нас как расценивается как иностранные агенты, а что это, дружок, и, конечно, ты будешь какую-то роль играть. Поэтому удивительно, в этом я не удивляюсь. Вот, и здесь просто Путин по-другому и не может поступить, ему не дадут по-другому поступить, как именно поддержать, поздравить, ну, так же, как я вам говорил, Татьяну. Дьяченко, Машина. Не удивлюсь, когда всеми нами любимого блондино кирпичного цвета вот, Чубайса, который все время серый кардинал нашей страны, с нами он двигается и далее. То же самое на его юбилей, я даже не знаю, какого он года там рождения, где-то 54-го, 56-го, наверное, или так далее. Поздравят с юбилеем, то же самое, Владимир Владимирович поздравить Ну, здесь как раз действительно ничего удивительного не будет. Ведь Чубайс, во-первых, они с Путиным примерно одного возраста, они двигались в одной команде, и Чубайс был как бы участником выдвижения Путина на президентский пост, поэтому здесь как раз удивительного ничего нет. Ну, а команда... вот Горбачев, который с 91 -го года, по идее, никто Продавец пиццы с 1991 -го года, 30 лет уже, вот ему такие дифирамбы петь, и ну, можно, допустим, хай -хай, наши зрители убеждены все, что Горбачева нужно на него завести уголовное дело и судить. Но пусть даже, допустим, на это Путин не решается по тем причинам, о которых вы говорите, но можно же хотя бы не, не раскланиваться так, не расшаркиваться перед ним, понимая, какую роль все-таки он сыграл в, в истории. Вот же в чем вопрос-то. Ну, и как раз таки я, таки понял, я не согласен я, с вами, Сережа, что вы, вас... вы говорите, что это все понятно. И он не может по-другому. Может он по-другому. Мог хотя бы просто не поздравить. Я же вам еще сказал, забыть. что ему не дадут по-другому. Так жестче поставим. В отношении Горбачева, если вы в курсе, возбуждалось уголовное дело. Вы знаете это или нет? Нет. 23 ноября 1991 года государственным советником юстиции, я не помню, первого класса. И он в то же время а я с ним уже к этому времени в Баку с ним познакомился, Илюхин Виктор Иванович, вот. странной смерти ушедший, сменивший на посту ДПА главы Рохлина, убиенного, вот. в книге будет подробно данный анализ, как, что это все происходило и так далее. Он возбудил уголовное дело по статье 64 «Измена Родины» на Горбачева, но буквально в эти же два дня, Генеральным прокурором Советского Союза он будет уволен, дело прекратят, Притом объяснят так, что Горбачев выполнял волю Верховного Совета, утвердившего от выход из состава Советского Союза прибалтийских республик. Он лишь выполнил волю, он подписал, да, его подпись есть, ну, таким, скажем, образом. То есть уголовные дела возбуждались и в последующем. Но Горбачев, вот насколько, ну, не знаю, есть поговорка грубая, ну кое чего в глаза, а он говорит, это Божья слеза и так далее. Он смеялся над депутатами, которые поднимали вопрос, насколько я знаю, даже года три назад был поднимался от КПРФ. Кто-то почему да -то задают вопрос, этот человек развалил страну, он помог иностранным спецслужбам, осуществляя вот это все вот, развал. Он не выполнил волю страны 17 марта 1991 -го года, высказанной большинства граждан, жить в Советском Союзе. Его место, как говорится, на задворках. А вы тут, это, Горбачев высмеял, он давал интервью пару, он посмеялся над всеми и так далее. Поэтому здесь ответ такой, может быть, просто не дадут. И в рамках того проводимого курса, который Владимир Владимирович проводит, он просто придерживается той линии, не ссорится, не дразнить кусей на Западе, вот, подобными жестами, скажем, мог бы и вообще не заметить. А как он не мог заметить? Ему напомнили, позвонили, сказали, такого-то будет и так далее. Вот. То есть вы хотите сказать, что настолько Путин не самостоятельная фигура, что даже элементарные вещи, как неотправка телеграммы какому-то там устаревшему историческому лицу, он себе позволить не может? На мой взгляд, вы на этот вопрос сами ответили. Я считаю, что да. Что он определяет, определяет ту роль, которую ему наметили, как раз и Чубайс, это в новой книге будет, как он продвигал никому неизвестную личность, по какие этапы сопровождались продвижением нашего президента, и потом с новогодним, который произошел, бах, всем свалился. Ну, народ говорит, ну, слава богу, не пьет. Слава богу, там еще имидж ему создавали. Вот, имидж, к сожалению, на крови. Нужна была война победоносная. А, кстати, очень озлоблены были на, то, на Лебедя, на генерала, наши генералы. Потому что Лебедь отдал, продал победу, вот, которая, в принципе, навязанную нам войне, которой не могло бы быть. Вы вот. про Хасавьердское соглашение? Да. Это он предал моих друзей, товарищей. Погибнут мои близкие, ну, скажем, коллеги по работе. Вот. Часто Сережа Ромашин, будучи окруженным, вот подорвет себя в Чечне. Вот. В это как раз событие, после когда войдут боевики Масхадова вот, и прочее. Поэтому я считаю, что все то, что сейчас делается, к сожалению, делается, ну, это мое мнение. Не совсем так, как должно быть делаться. Но Владимир Владимирович выполняет ту роль, которую наметили. И вы сами себе представьте, вот, что случайных людей, те люди, которые вложили миллиарды, я имею в виду, Соединенные Штаты Америки, и проводили огромный, скажем так, цикл операций, начиная даже после 1945 -го года, вот, эти люди просто так оставить без внимания, а кто будет преемником у... Ельцина. Вы сами понимаете, ответ очевиден, что они большую провели работу, потому что тот, который будет действовать в тех рамках, которые Бейкер наметил и озвучил на заседании и совещании, скажем, у Бакатина. Вот, понимаете, да? Он его и придерживается. В шаг право, в шаг лево не произойдет. Этому пример того, что тот человек, который у нас непотопляемый, это наш Чубайс, все кругом разрушив, единство, всю все прихватизацию, которую он осуществил, и РАО ЕС развалил, единую систему, разве это плохо для страны? У нас единая, на Камчатке 9 часов разницы, не нужен свет, там ночь, мы здесь подключили и так далее. А сейчас Украина, вы посмотрите, как все идет, а сейчас Украина отказывается от участия в нашей системе электрической, единой, но она уже нет единой и белорусской, то есть они будут самостоятельно. Все то, что наметил Вашингтонский обком, оно все четко, строго соблюдается. И вправо-влево Владимир Владимирович, я так думаю, э, вряд ли может отступиться, даже в интересах наших. Но уж те события, которые происходили и происходят в Красноярске, если вы знаете, с этими проданными Дерипаска, четырьмя заводами алюминиями, четырьмя электростанции, наши гидроэлектростанции, братская у меня марки, я хранил ребенком. Вся страна радовалась, что запустили такой мощный ГРЭС, как это. Все американцам отдали. Мало того, если вы в курсе, в начале этого года глава правительства Мишустин еще и освободил эти электростанции, эти заводы, уже принадлежащие практически контрольный пакет акций, от уплаты налогов. Да? Это в Красноярске, городе, который задыхается от смога, и признанное не нашими а международными организациями одним из самых занимает последнее место по своей загрязненности. То есть сейчас налоги туда вообще ни копейки не будет. Это что? Получается, все эти санкции для того, а нам объясняет, за то же мы сохранили работу на этих заводах, вот этим рабочим. Mm -hmm. вот. то есть надо Дербентскую, в общем-то, награждать, наверное, может и наградили, не знаю. Тайные указы у нас, к сожалению, модные и так далее. Вот. А у меня складывается впечатление, что и санкции делаются умышленно, чтобы создать условия, обанкротить предприятие. А потом в качестве доброго дядюшки Сэма, в общем-то, взять, купить это предприятие, дать работу. А также они, ну, загибнут и так далее. Мы еще будем флажками и цветочками встречать а американцев. Мы с вами, надеюсь, не нольдеров. будем. Ну, мы не будем. Вот. А найдутся население люди, целом... да, население, во всяком случае, крупных городов, вы же вспомните, как на Биуллина она объявила, я только города-миллионники поддерживаю буду. Наши 12 городов. Все остальное меня не волнует, не интересует. И здесь действительно жизнь относительно в материальном отношении, она очень на высоком уровне, особенно в Москве. Вот. Люди только не ленивые, может, не заработать, на всяком случае, на пропитание. А посмотрите, на 100 километров от Москвы, как отъехать. Рязань, Смоленск, да вы что? Там люди совершенно другая жизнь. сам, Михайлович, вернемся ненадолго ну, не, не еще в прошлое. Вот среди наших экспертов и зрителей утвердилось в последнее время особенно представление о том, что КГБ не просто не остановил распад СССР, но и, начиная с Андропова, его, в общем-то, формировал, планировал и провел. И что все сотрудники КГБ, все офицеры, по крайней мере КГБ, они виновны в распаде СССР и теперь не имеют права даже об этом рассуждать, являются предателями родины. Так прямо и пишут в комментариях, это очень распространенный комментарий. Вот переадресую эти вопросы зрителей вам, что вы об этом думаете? Ну, во-первых, когда мы с вами разговаривали, вы даже жестче одного из, скажем, ваших те, кто смотрит вашу программу, он вообще написал, почему не застрелились сотрудники и так далее. Да, был такой комментарий вот. под одним ну, из. Ну, вы знаете, во-первых, я православный. Вот. И стреляться, я так считаю, это неправильно. И расписаться в своем бессилии, даже при всем том положении, которое сложилось. Я считаю, что то, что вы сказали, в определенной степени так оно и выглядит. Вот, и в новые уже свои книги вот эти этапы уже с новыми данными, которые вот пытаешься проникнуть, самые тайны, которые нам по крупицам удается добыть, действительно, начиная с Андропова. В планы Андропова, я полагаю, в общем-то, могли быть, помеш, им помешать еще был такой у нас глава МВД Щелоков. Вы помните, тоже не без греха. Вы помните все эти манипуляции, связанные с тестем Чурбановым, вот, Брежнева и так далее. Но не все телезрители знают, что, по-видимому, на мой взгляд, Брежнев отщелоковали его агентуру и так далее. Либо сам Брежневу из надежных ис источников были получены данные о том, что Андропов очень хочет стать секретарем взамен той кандидатуры, которым должен был бы быть первый секретарь ЦК Украины Щербицкий. И Андропов, продвигая Щербицкую все-таки наверх, ставит в мае 1982 -го года, Андропова убирает Слубянки, он засиделся 15 лет, нельзя на одном месте, на мой взгляд, на одной должности держать больше 5 лет госчиновника, а здесь 15 лет. И на его место выдвигает Федорчука, главу КГБ Украины. С перспективой последующей, чтобы обеспечить, чтобы Щербицкий пришел и будет преемник настоящей. Кстати, я полагаю, если вы возьмете историю, это был бы очень лучший вариант для Советского Союза. Он был бы сохранен. Щербицкий, во-первых, не националист, в отличие от его предшественника. Вот. Человек-хозяйственник. Он четыре раза там увеличил, скажем так, работу промышленности своей Украины. Поднял сельское хозяйство. Все. Уважаемый был человек. И вот Брежнев, я так понимаю, где-то уже к августу 1982-го получил данные о том, что против этих планов выступает как раз Андропов. И немногие телезрители знают, где-то в печати было уже, публиковалось 10 сентября 1982 года Щелоков получил санкцию у Брежнева арестовать. Андропова, знаете вы это об этом, Сереж? Нет? Впервые слышал. Ну, в печати немножко писали вот, и участвовали некоторые товарищи, фамилией Бог назвать из Альфы. Вот, москвичи вообще подумали, что была в Москве перестрелка, вот, и погибли люди, раненые были и так далее, вот, москвичи считали, ну, учение там или еще что-то идет, на самом деле, вот, Щелоков получил санкцию задержать на трое суток Андропова из-за вот его вот этих вот возни с постом генсека, возможно, выступления против Щербицкого и так далее. Хоть Секретарь ЦК был на то время уже не на Лубянке, но 15 летом даром не проходит. Вот здесь для нас загадка, почему два человека. Ну, Цвигуна убрали, если вы помните, в январе. Вообще этот год, 82 год, он вообще странными смертями был подвержен. Первый заместитель, председателя КГБ Цвигун якобы застрелился. Вот. По нашим данным, вот его застрелили из молокобирной винтовки. Вот, и распустили рух, застрелился и так далее. В связи с чем? опер, от младшего опера, фронтовик. Вот, человек, который в планах э, Брежнева тоже самое принимал участие и поддерживал Щербицкого. А вот второй человек, тоже подставленный, и родственник, э, первый заместитель председателя, их два первых замы было, Ценев, же родственник Брежнева и так далее, на мой взгляд, предал своего родственника и перешел на сторону секретаря ЦК уже в мае 1982 -го года, в противовес Федорчуку вот, Андропова. Потому что понимал, что вот-вот очень тяжело болел Леонид Брежнев и так далее. И все то, что происходило и готовилось, по видню, прослушивая переговоры в доме, насколько я помню, 26 на Кутузовском проспекте. Вот, и переговоры, ну, в прессе было немножко, квартира 94, где жил генеральный секретарь вот вместе с Щелоковым и, э, Брежневым, вот эти все прослушивались. И о планах содержания Андропу доложили. И, соответственно, была создана спецгруппа по предотвращению этих планов. Ну, в частности, антитеррористическое подразделение «Альфа» получило приказ. Три группы, которые двигались из Подмосковья, спецназов МВД, вот, были первая группа на проспекте Мира, блокирована утром 10 сентября, блокированы Альфы, но ну, те поняли, что все сопротивление бесполезно, сдались без боя. Все это было по-видимому связано и с переговорами в радиосети и так далее об этих вещах. Вторая группа выдвигалась в сторону Старой площади, где сидел э -э, Андропов. Если он попытается скрыться в своем как говорится, старом учреждении э -э, на Лубянке в КГБ, то есть со старой площади, вот рядом все это буквально, перехватить его и задержать. Ну и третья основная группа выдвинулась на Кутузовский проспект, вот, дом 26, но уже переговоры все поняли, что дело плохо, охраняется этот дом супер, вы понимаете, сверхохрана и так далее. И начальник этой группы, ну фамилия нам известна, подполковник МВД спецназа, Поймет, что надо, просто вышли навстречу сотрудники 9-го управления КГБ, охрана, там же были Альфы и так далее, надо сдаваться. И он приказал сложить оружие. Но у нас в истории очень часто появляются лица, которые воспринимают приказ как догму. Приказали, хоть мать родной убью это, не задумываясь. Его заместитель, тоже подполковник, говорит, огонь. И сам открывает по сотрудникам, выше вышедшим ему на встречу, открывает огонь. Моментальная перестрелка э, со спецподразделения вы сами понимаете, хорошему ничего не привела. Пять раненых, тяжело раненых сотрудников спецназа МВД были, вот, в том числе тот, который дал команду на огонь, и пять сотрудников, 9 управление. управления, насчет Альфа я не знаю, я пока не уточнял этот вопрос, уточню. Вот, в книге будет уже более точно, подробная информация. Были под конвоем раненые спецназовцы МВД препровождены э, в Склифосовского, в Склифосовского отцепили Альфа, ну а тот, который отдал команду на огонь, скончается на столе хирурга. Ну, по-видимому, раны были тяжелые, потому что, может быть, и сам, Командир группы его тут же застрелил, там, а другие ответили, там, ну, как это происходило, вы сами понимаете. Вот какие вещи происходили. И после этого уже, э, скажем так, э, поступь Андропова наверх власти, она уже была никем, не определялась, и он дальше двигался. И то, что я вам сказал, в мае 83-го отправят Горбачева, чтобы кем-то надо же вот этими все проводить мероприятия, осуществлять. Вот. Ну, те, скажем, меня упрекнут э, зрители вашего канала в том, что э, есть сторонники, которые наоборот говорят, да Андропов же, да он же порядок навел за как короткий промежуток, дали бы ему 2-3 года и так далее. Ну, вы понимаете, э, так сказать однозначно нельзя, но за год действительно начали на местах наводить, самим уже надоело расклябанность, вот, начали наводить порядок, но швондеры всегда, вы сами знаете, перестараются и в кинотеатрах ловили там всяких людей и прочее. Это факт был. Есть. Ну, подняли на 6-7 процентов производительность труда за счет дисциплины. Ну и все. Надо было вводить план, который еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, Сталина получили исполнять Косыгин Алексей Николаевич, и Иберия, история которого, в общем-то, я считаю, уж так как в грязь его окунули. Необъективно. По-разному надо его судить. Разные этапы. Он же предотвратил кстати, массовый террор, став главой НКВД в декабре. Это вообще парадокс истории, ну, когда человек, который остановил репрессии, его же стал одинили, символом этих символом репрессий. Символом Вы сами понимаете, что это вещь такая. Вот. Так вот, мне просто пример приведу. В свое время есть герой Советского Союза такой, уважаемый всеми, вот. командир Альфы. Зайцев Геннадий Николаевич. Я к нему приезжал еще подарить свою книгу. Вот. Он мне свою подарил. Вот. И мы с ним беседовали. А он только вернулся, вот это где-то было еще где-то 10 год, что ли, 2010 -й. Он вернулся с Китая. А он ездил по обмену среди спецназами и так далее в Китай. Еще в советское время, где-то, когда началась вот эта так называемая перестройка, 89-й где-то, он говорит, Александр Михайлович, меня поразило. Тогда я ездил, велосипед считался роскошью. Пекин пыльный, невозможно, такие все вообще люди забитые, вот и так далее. И я вот сейчас приехал, стекло, бетон, я своих товарищей генералов, ну, не товарищей, а, скажем так, таких по работе... Э, которые, коллег. Коллег там, скажем, начал спрашивать, о чем чудо? Он говорит, никакого чуда нет. Мы вашу программу, которую еще Сталин давал, воплотить в жизнь. Мы воплотили в свою жизнь. Не выдергивали, не выдергивали этот стержень коммунистической партии, как бы он для кого-то наивный не был и так далее. Поэтому личность Андропова у кого-то может вызывать определенные, скажем так, чувства благодарности, что он порядок наконец. Но это же не осознавая, что ты вот уйдешь же, ну начал ты. но Надо же глубже процессы проводить, как экономические преобразования. Вот. Я думаю что здесь те, та часть многочисленные ваших зрителей, вашей программы, они, в общем-то, достаточно правы. С него началось. Но мы, отдельные коммунисты, работая в отдельных подразделениях, я, допустим, военной контрразведке в то время работал, разоблачал, у меня есть, в общем-то, реализации по шпионажу находящихся в Словакии. В книге я об этом пишу и так далее. Вот. И потом перешел на ОРП «Преступность». Мы, в общем-то, до самого последнего момента нас успокаивали, убаюкивали, несмотря на то, что мы понимали рушиться, мы предпринимали меры, я вам вначале, но настолько это все обрушилось именно из-за предательства высших чиновников, не только Комитета госбезопасности высшего руководства, а ЦК КПСС. Вы посмотрите, какие фигуры да? там пойдут. И Шаварнадзе, и Горбачев. И пошло, и поехало. Да? И Яковлев. Медведев. Медведев, правильно. Не тот, который ныне Медведев. Да? Который имеет другую немножко фамилию, если так бы, скажем, если смотреть, э, скажем, его родственные, скажем, э, древо и так далее. Вот. Вопросы перед нами стоял. Вы знаете, подходили, когда вот эйфория была с развалом, Появились так называемые пофигисты в КГБ, не работавшие, никогда реализации не имевшие. Просто ходили, курили там и так далее. Демократия, гласность, пока тихо. А тут они вовсю, Ты же был против. ты Зато ты говорил, увольняйся давай. Ну, по мнению того человека, чуть ли мне застрелиться надо. Но в то же время работы управления по борьбе с преступностью я видел. Какая обрушится сейчас на нашу страну? Вал преступности простой на местах и так далее, и потом это будет происходить, ну и что, уходить? Многие уходили, ведь в наш кабинет зашел, вот я рассказывал, на Новокузнецкий Бакатин, увидел портрет Зержинского, ну-ка и так далее, а человек в нашем отделе сидел, очень высокого роста такой парень, хороший, Саша, назовем его так, ну, имя настоящее, встал, и с этой свитой, которые к нам пришли... Вот, он уже, кстати, Бакатин уже обкатался. Это в сентябре где-то было так. Вот. 91 -го года. Вот, свита, кадровики и так далее. И Саша ему навстречу с угрожающим видом его спрашивает. Ну, снимем Дзержинского. Для нас он символ человека, который всего себя отдал. Того, чтобы страну возродить. И за 6-7 лет он фактически страну возродил до определенной степени. И угрожающий на него посмотрел, на Бакатина, говорит, а кого повесить на его место? Вас? Да, Бакатина дошло. Что, смысл? Это кто такой? Уволит немедленно. Саша подходит в сейф, открывает сейф, достает рапорт. Я, говорит, уже написал рапорт на увольнение. Он уйдет, устроится хорошо, будет зарабатывать деньги хорошие. Ну, как говорится, обслуживать этих появившиеся вдруг внезапно, но многие из которых выйдут из ЦК в ЛКСМ. ведь они сейчас, посмотрите, как что юбилей, так они же Кремлевский дворец арендуют, и громче всех все эти олигархи поют «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Ну, а что же им не петь? Эти песни, они миллиарды имеют, выводят все в офшоры, на Запад и так далее. Поэтому поют ЦК КПСС. То есть, на мой взгляд, на то время не только с комитете, от нас в тайне, от большинства сотрудников, которые все-таки остались, чтобы державу удержать. И я обращаю на это внимание. Ведь развалив Советский Союз сложилась парадоксальная ситуация. Два года страна до 1993 -го года будет жить по советской конституции, по советским законам и иметь на местах советские органы власти. Нонсенс. Для тех, кто разваливал, вложил миллиарды. Вот поэтому уже, скажем так, те, кто принял участие в развале Советского Союза, они уже к ноябрю 92 -го года определили распуск незаконных, кстати, Верховного Совета. Я подчеркиваю, ноябрь 92 И когда снова госсекретарь приедет в Соединенные Штаты Америки, этот вестник, черный ворон, что ли, наших последующих таких трагических событий, вот этот человек приедет проверить, а как готовы ли распустить это. Оказалось, в эйфории всех этих мероприятий, волчеризация, или как она, ваучеризация, волчеризация Чубайса, грабежа массового за бесценок, Продают заводы и так далее. Не готовы оказались. армия против. ФСБ, ну тогда МБ, Министерство безопасности, категорически против. И они дали время. До 93 -го года. Ну а дальше вы знаете. Март 93 -го года. Проверка боем. Вот то, что они задумывают осуществлять в сентябре. Опус объявит э, Ельцин в субботу, 26 марта. Особый порядок управления страной по которым он распускает. Тут же чрезвычайный съезд на следующий день собирается. И Баранников, с которым я с уважением огромное отношусь, говорит, мы работаем пока. Мои сотрудники работают под конституции, которая действует. Примут новую конституцию, мы будем подчиняться ей. Все, он себе прописал приговор. Будут фальсифицированные дела. Там многие вывезут двух супруг на Запад в мае. 93 -го года и Баранникова, и первого зама МВД Дунаева. Вот. Обвешивают ее подарки за бесплатно. Где-то на 200 тысяч, говорят, Баранникова набрала. Говорят, так берите это все. А все это будет фиксироваться. И потом Ельцину на стол. Ну, это другая же сторона. Она в книге мне описана мною и так далее. Уберут. А Грачев и Ерин, они за. И вот тогда они уже в заключительную атаку Осенью. определятся. Осенью 1400 указ. 21 сентября, но многие не знают, что Александр Михайлович уже возглавляет первый отдел по борьбе с терроризмом. Накануне 21 числа получает данные о том, что Москва оккупирована одним из спецназов Запада Мосадом. Вот. Вы в курсе этих событий, нет? Не слышали, да, наверное? Это в этой книге? Это в этой книге я об этом mm -hmm. пишу. Вот. И двумя группами. Первая группа из Кишинева, то есть израильский спецназ, где-то мы 100-120 человек насчитали, во главе с Яковом Кедми, который сейчас по телевидению один из патриотов, которые молодцы, взяли Крым и так далее, Крым наш, вот, этот генерал Моссада, вот, спецназа, вот, Киевский вокзал, он пребывал, затем Внуково, те, кто с Кишинева самолетами, вот, когда я подготовил операцию, через меня это не прошло. Каждый прибывающий государственный деятель в нам в страну, ко мне всегда телеграмма. С оружием какой охраны, там и так далее. Здесь значит, это купаться незаконно. Значит, тайный сговор Ельцина. Я команду и готовлю что, на задержание. Вы что, задержали? Дальше слушайте. Я по команде, но в то же время, чтобы вы в курсе, Лубянка Рубя... была захвачена. Ведь государство природ не просто так делает.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 Как он? Потому что он должен был возбудиться против таких на лицо, скажем, государственных преступлений. Статья-то действует 64-го. УК у нас аж до 96-го года будет Российской Советской Федеративной Республики. Действует. И когда по команде доложили мои попытки арестовать вот эту группу, скажем, штабную, мне назад, а группа-то охраняется одним из подразделений спецназа, я не буду называть, уважаю ребятки. И лично встречает Александр Васильевич Коржаков. Ну что, ты будешь драться? Вашу группу встречают? Кедми. А, кед... Якова Кедми. Я понял. И обеспечивают их безопасность. Mm. Вот. Так же, как обеспечивали безопасность Кубовского прибывшего из Канады, с компроматом на Баранникова, на Рудского, с чемоданами там и, так далее, и так далее. А у меня э, в общем-то поручение на, генеральной прокуратуры на его арест. Вот. И когда я связался с ГУВД, своим товарищам, мы обычно и им поручение, и нам. Давай, объединим. Михалыч, а мне дали команду охранять его. Если сунется, Ерин сказал, говорит, флот до применения оружия. Уловили, да, какие вещи происходили. Ну, я тогда, в общем-то, э, соответствующему подразделению сказал, ладно, вот так он не получится в лоб, давайте-ка уложите в адрес, где будет, это, э, скажем, Яков Кетбис со своей штабной. Мне дали номера, куда они прибудут. Гостиницы, космос. А космос у нас где? Рядом со Станкина. Понимаете, ход мысли, вот, дальнейших событий. Вот. Когда мы ворвемся через час, я опять по команде доложу, я же не могу без санкций, номера будут уже пустые. Куда скроются или всохнут, вот, которые легально до сих пор, кстати, по-моему, действуют. Вот эти спецназы, не знаю. Я пришел, кстати, соответственно, к главе нашего, скажем так, управления по наружному наблюдению. Я говорю, так и так, говорю, что за дела? Михалыч, посмотри, вот фильм мы засняли. Французы приехали со своим спецназом, сейчас в совместном предприятии, по утрам делают зарядку. А прибыли небольших ростов, метров 75, метр восемьдесят, А мечи несли, баскетбольные, где вы видели? Баскетболисту ниже метр восемьдесят, да? А сумки несли, явно в них ни мечи, ни форма, очень тяжелые внешне. По утрам делаю зарядку с прононсом и так далее. Меня настолько это убило. Я, а еще, ну а еще, говорит, чтоб ты знал, больше сотни, там где-то тоже 100-200 по-разному, несколькими группами, якобы на усиление посольства США, прибыл спецназ Соединенных Штатов Америки под видом морпехов. Ну, морпехи, вы знаете, у нас охраняет это посольство. То же самое. Кстати... Э, зафиксируют свидетели уже потом в последующем э, 4 ноября октября э, э, 93 -го года стрельбу из нового посольства по, скажем так и по войскам и поэтому под Колзинские ребята 70 человек, 2 офицера, 5 солдат погибнут явно от пуль вот этих спецназовцев но я не говорю уж про брата моей жены Гены Сергеева Альфовца, который был застрелен провокатором чтобы Альфа пошла на штурм и в рации прозвучат слова, прозвучат слова. Альфа, чего медлишь? Гена погиб. Подожди, друг, откуда ты узнал, что это гена? У него гермошлем, закрыто лицо и так mm -hmm. далее. Вот. Они вместе с Торшином выносили раненого десантника. И Торшин вынужден был орать в рации. Стреляли, когда Генка сказал, меня зацепило. Стреляли не с белого дома. Этого провокатора мы установим. Вот. из службы безопасности президента России Коржакова, у него был такой заплечный дел мастер Захаров, получит контрадмирала и тут же уволится. Вот. У него был вот этот, вот этот как раз снайпер, который стрелял. Гене дали героя России, а снайперу, по-видимому, орден дали. И так далее. Вот такие события. Поэтому оставаться нам надо было, я скажу тому, скажем, зрителю, который смотрит, чтобы держать нашу страну от развала. И эти два года попытаться спасти советскую власть, Конституцию вернуть. Без всего, без уважения к Хазбулатову, возглавлявшему Верховный Совет, а сам активно разваливающий Советский Союз. Чечня, берите себе независимость. Без уважения к Руцкому. мы должны были остаться, попытаться все-таки спасти. И мы пытались не допустить кровопролития. Я день через день... В Белом доме. Меня пытался арестовать Ерен, министр внутренних дел. Планируя первый свой захват Белого дома, штурм должен был 27 сентября произойти, а не 4 октября, как потом будет дальше. И так далее. В книге я об этом все пишу. Алексей Михайлович, да. остается нам сказать, что зрителям лучше прочесть вашу книгу. Я читал. Ради бога. Соглашусь, что там действительно прям по дням расписана жизнь офицера КГБ вот, оперативного, да, такого действующего. И не, не, ну, не возникает, когда это читаешь, не возникает вопроса, а что ты, почему ты не остановил. Потому, что люди, люди работали, были погружены в ткань своей работы. Что ж, друзья, вы, вы все слышали. Рекомендую по, пройти по ссылке и посмотреть книги Александра Платонова. Также я советую вам прочесть вторую книгу, которая здесь у нас показана. Это «Опера и пограничники смеются». Очень веселая книга о том... Ну, фактически это сборник баек пограничников и вот шаговышников. Имевших, имевших Да, место, Там жизнь. Как бы изменены имена, но очень интересные байки. И действительно их... Здорово почитать. Я читал с удовольствием, в метро даже смеялся. Всем советую. Поэтому читайте книги и давайте эту тему будем дальше изучать. Я думаю, что сегодня мы услышали много интересного, но лично я много вещей, которых я раньше не знал, хотя вроде бы за, за темой этой слежу давно и э, давно интересуюсь, и много кого на эту тему уже интервьюировал. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.